Единственное, что имеет значение в жизни, это чтобы вы были счастливы. Счастливы в каждый момент, в каждом действии, в каждом вздохе. Тогда и события вдохновляющие, и результаты максимальные. Чтобы птицы пели в душе, а в животе бабочки кружились. Тогда серые будни становятся яркими и праздничными днями. Ведь что у вас внутри, то и окружает вас снаружи. Возможно ли это? Быть всегда в ресурсном состоянии? Конечно. Состояние – это ваш выбор. Это то, на что вы влияете постоянно. Практическое пошаговое руководство, как создавать и поддерживать такое оптимистичное ресурсное состояние – это и есть мой авторский тренинг интенсив «Время перемен». Разбираем по полочкам конструкты восприятия, стратегии совладания, модели поведения. Обнуляем когнитивный и эмоциональный мусор. Создаем эффективные и простые механизмы ответных реакций на любые события. И все это не путем теоретических умозаключений, сидя попой в стуле, а проживая телом, в практиках и упражнениях, чтобы телесная память сформировала новый паттерн. Если вы давненько не прокачивали свою энергию и забыли, как это – быть вдохновленными и счастливым, Если запутались в жизненных ситуациях и не понимаете, что делать и куда двигаться. Если уныние, пессимизм и депрессивность стали нормой и кажется, что все пропало – если и так все хорошо, а хочется, чтобы было круче, остановитесь на мгновение. Вспомните, что все можно изменить к лучшему, потому что вы живы. Ваша жизнь такая, какой вы ее создаете. Приходите на тренинг «Время перемен» и создайте свою жизнь качественно лучше. Ведь вы этого достойны. Регистрируйтесь сейчас и до встречи на тренинг.